Клево всем, друзья! Сегодня с вами сделаем два монтажа петли гарнера. Один монтаж у нас будет классический, второй монтаж гарнера у нас будет с отводом в виде косички. Приступим! Сначала вяжем самый обычный, простой монтаж. Самый распространенный. Берем катушечку с лесочкой. Примерно 20-25 сантиметров отмеряем, вяжем, вяжем петлю, складываем лесочку пополам. Берем примерно нужный размер. Я петлю вяжу 4-5 сантиметров. Вот у нас получилась вот такая красота. Теперь в петлю удалочкой одеваем вертлюжок с карабином. На карабинчик надеваем кормушку и отмеряем какой длиной отвод нам нужен. Отвод должен быть длиной на 2-3 сантиметра длиннее свиса кормушки можно и больше, главное не меньше. Также вяжем петелечку. Некоторые рыбаки сейчас вместо петелечки здесь вяжут узел и поводок накидывают удавкой на леску и узел стопорит. Отлично все держит, отлично работает, никаких напрягов нет, но я попробовал, мне так неудобно. Теперь я ловлю на шнур. На шнуре монтажи делать можно, но мне неудобно. Абразивная часть сильно слабенькая и потери кормушек случаются чаще. Поэтому я делаю монтажи съемные, они у меня хранятся в отдельном пакетике, поэтому с другой стороны также вяжем петелечку под привязывание к основной леске. Как правило, у нас получается один конец длиннее другого. Таким образом. Мы можем, вот, видно, один конец длиннее другого. Таким образом, мы можем, привязав кормушку, прицепив, вязать на красном, использовать под поводок нужный конец. Поставили короткую кормушечку привязали сюда поводок к этому леску. Поставили более длинную кормушечку, сюда поводок, сюда леску. Некоторые скажут, что вот дополнительный элемент, за которого будет путаться поводок. Да, бывают такие случаи, но при правильной забросе этих проблем практически не случается. Удар в клипсу, кого поводок выпрямляется, и проблем нету после этого вот в таких вот пакетиках я храню поводки складываю их в пакетик по 3-4 штучки они у меня здесь лежат приехал на рыбалку зарядил удилище Готовил делище, достал из пакетика, нацепил нужную кормушку, посмотрел какой мне больше подходит, противоположно привязал к основной леске. Все, монтаж готов. Второй вариант петли гарнера я вам покажу с отводом из косички. Отмеряем примерно 80 сантиметров-метр лески. Примерно берем 25-30 сантиметров. Складываем пополам, вяжем маленькую петельку. под поводок теперь делаем косичку все делают ее по-своему я обычно зажимаю в зубах и так получается косичка более плотная ну, сейчас вот так поизвращаемся косичка нам нужна сантим... длиной сантиметров 15 получается как и некоторые закручивают красиво Сделали косичку сантиметров пятнадцать, вяжем узел. Все. Отводик готов. Лишнее откусываем. Теперь вяжем петлю гарнера. Максимально стараемся близко к этому узелку. Петлю гарно также я вяжу буквально 3-5 сантиметров, больше я не вижу смысла. Надеваем далочкой карабин с фетляшком. на обратном конце вяжем петелечку, чтобы крепить к основной лиске. Не забывайте при вязании смачивать узлы, чтобы они лучше держали и надежнее. Это, если мы оденем кормушку. То вот что у нас получается. Как должна быть косичка ниже кормушки. Вот такой монтаж. И вот уже видно насколько хорошо косичка отведена от кормушки. Поводок уже отлично отведен. Еще желательно для монтажи использовать флюрокарбон Он конечно подорожему на леске, но по абразивным качествам лучше, и главное он жестче, а жесткая леска. Лучше отводит в сторону поводок и меньше перехлесток Его я также складываю в пакетик приезжаю на рыбалку, если допустим сегодня решил ловить петлю гарнера с отводом, беру петлю гарнера с отводом, привязываю, отдел катушку, привязал крючок, я готов. Если произошел обрыв, их пакетики несколько штук, пакетиков таких несколько штук, быстренько привязал, готов к бою. Связали мы с вами два монтажа. Если кому понравилось, ставьте лайки, пишите, что вы думаете о них. Пользовались, не пользовались, применяли, не применяли. Следите за нашими видео. В планах у нас отснять еще видео про петлю Гарнера. Будем делать монтаж петля Гарнера с фидергамом. Один монтаж, в котором петли Гарнера фидергамом будем вязать петля в петлю. Второй вариант, где фидергамп будем крепить жестко. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!